Классная молодежь, правда, целеустремленная, способная совершать маленькие подвиги, а значит и большие дружбы. Наверное, за все эти годы это был самый переживательный Десант для нас, для всех, потому что даже когда ты находишься в городе, тебе холодно, каждый день ты понимаешь, что вы там, и у вас минус 40. Я был на десанте в 2019 году. Мне уже в принципе вообще не.